Всем привет, хочу записать отзыв Алексею, это просто шикарный, отличный человек, с которым посчастливилось работать. Что могу отметить, то что Алексей, Леша, ну вот, кстати, вот к вопросу о близости, да, то есть он с тобой общается как с другом, как с товарищем, и вот уже буквально через некоторое время, да, там, на «ты» спокойно с ним общаешься, он пытается все время помочь, уникнуть в твою ситуацию, он... Делает так, что у тебя уже в первый день, там крайне на следующий, начинают идти первые заявки. То есть, вторая моментина, это да, скорость. Это очень такая штука в последнее время, очень важная, когда надо быстро, качественно сделать результат. И вот Леша его делает, как бы его команда это все делает очень классно. Плюс, если у тебя какие-то есть вопросы, задаешь, тебе очень оперативно на них отвечают. Сопровождение тоже на очень хорошем уровне. И мы когда запускали свою компанию, то с одним проектом, да, то мы не думая, там, через некоторое время сделали дополнение, там, на другой проект сразу, потому что видим, что есть результат, видим, что это хорошо работает, видим, что есть следы, обрабатываем, качество лидов тоже устраивает и спокойно переключились на следующий, ну, то есть определенный гарант качества. И хочу отметить, что... Вот эта вот история с обратной связью, она тоже идет очень оперативно. Если ты даже не даешь обратную связь на тему, какого качества лиды, тебя все равно догонят и спросят. Потому что, ну, важно, чтобы вот эта цепочка все работала, а не просто дать тебе лидов и все. Поэтому тот, кто еще не работал с Алексеем, ребята, быстрее вперед работать, потому что это круто. Вот, могу такую штуку сказать от души.